Привет! Сегодня у меня в гостях Сагана и Собака. Привет! Мы с Саганой решили записать серию обучающих роликов о том, как работать с деревом. Так как Цагана художник-ювелир и работает с деревом, Цагана будет мне помогать. Потом. Да? Как могу. Да. Работу Цагана можно будет увидеть в описании к видео, будет ссылка на Инстаграм. А начнем мы с небольшого интервью с Таганой, чтобы понять, что вообще происходит. Итак, Тагана. первый вопрос. Как ты пришла к тому, что надо работать с деревом и делать из него украшения? Ну, Начну с того, что я с деревом самим начала очень давным-давно. После девятого класса я пошла учиться в училище, ну, резьбе именно по дереву. И вырезала, ну, все, что вырезают обычно, там, ремесленные, там, ложки, плошки, доски. Вот. А именно к ювелирному, это вот после института, когда задумалась о дипломе. Mm -hmm. И тогда я уже во все общалась, естественно, с Галиной Николаем Никовалевым, который, в общем-то, приглашала нас все время на конкурс Образы и формы, и это все мне очень захватило уже до диплома. И мы постоянно что-то делали. А так как мне еще нравится дерево, я хотела это связать. Ну, как бы ювелирное, там, украшение и вот дерево, ну еще Леонида, на которую всегда все поддерживает новые начинания, mm -hmm. она была мой куратор по диплому и а, вот и вышло все вот. а потом после диплома получается, что у меня получились да, сочетание стекла и дерева и после диплома и вот это вот интересное сочетание как раз таки ты позвал меня на После, ну, на, на выставку Ринг-Ринг, ринг, да, выставку Ринг-Ринг. Вот, которая, в общем-то, выставка, меня и побудило в общем, продолжать что-то дело делать. Собака у меня тут появилась. Угу. Собака, ты будешь молчать сегодня или нет? Следующий вопрос. Что тебе больше всего нравится в работе с деревом? Ну, во-первых, дерево, как говорят все, оно такое теплое и, и довольно-таки, на лег... да, теплее, чем металл, точно. И... Ну, и еще легко его обрабатывать. Я думаю, есть какая-то легкость. Ну, вот мой Но... опыт говорит, что Хотя, может, металл проще это, обрабатывать. Это, что... Что... это, наверное, да, под вопросом, Не потому что... много опилок там супрости не надо есть, пока ты шкуришь. Или меньше. Ну да, это, наверное, просто мне так кажется, что. Легко. Видимо, каждому свое. Каждое свое, да. Но я даже не знаю в чем, но. Просто нравится. Тепло. Тянет да? Тянет, даже. да. Ну, ну да. и нравится мне все-таки сочетать его с чем-то. Так. А вот смотри, вот когда делают украшение из дерева, оно впитывает вся влагу. Вот э, ты его там намочил, случайно руки с ним помыл, кольца трескаются там у всех, выпадают какие-то вставки вклеены Как тебя не смущает это? Ну как, да, он, быть, конечно, да, он, конечно, капризен в этом смысле, не очень предусмотрен для, как в обычном понимании, украшения насибельности и все такое, но ну, за ним надо, наверное, ухаживать, как за, ну там его протирать маслицем. Или мастик. И там ты даешь инструкцию, госп... когда продаешь украшения? Что с <связываешь> на ну Иногда да. По-разному бывает. Кто-то знает уже. Да, вот Может быть, бурям сделаю памятку. Как-нибудь буду вкладывать это все да, <связываю> в наборчик. <да. связываю> Потому что лучше снимать, конечно, изделия перед тем, как мыть <связываю> руки. А, <связываю> а, какие твои любимые сорта, породы, виды дерева? Любимые, ну, люби, любимые, в принципе, мне вот нравятся не сразу м -м, плодовые, ну а также какие-нибудь, в принципе, я люблю, в принципе, все, наверное. Просто есть интересные под чего-то определенные вещи. Например, там, они все-таки делятся на твердые и мягкие породы, что-то можно сделать из мягких, и они зато красивые сами по mm -hmm. себе. А есть твердые, но зато они попрочнее, вот, а, ну, любимые, ну, мне вот, как бы, понравилась и яблоня, и абрикос. Прямо вот наша обычная? Обычная яблоня, мне понравилось, что она довольно-таки твердая и даже какая-то вязкая, у них как волокон такое, что можно сделать тоненькое, и еще в принципе, текстура там такая интересная. Себе. Вот. А у вишни есть приятный розовый оттенок, например. Это если сравнивать с этими экзотичными деревьями, типа палисандры и бена, черное дерево. Они, конечно, тоже интересны, особенно как вставочки, как, не знаю, камень драгоценный, можно подавать их некоторые. Или зебраны, которые... как. Интересный Зибран. окрасный окрас. А Зибран наверное с колки же все равно, да? Он колки, да. Но зато красивый и интересный. Mm -hmm. Текстурка mm -hmm. у него. Так, железное дерево. Довелось ли тебе с ним поработать где-нибудь? Нет. Ну так, слышала, но еще не довелось. Ну, может, надо, надо прям да. взять раздобыть и его. раздобыть. Попробую. Может, на твоих занятиях мы попробуем его. Так, что ты вообще думаешь по поводу украшений? А, какая у них задача, для чего они нужны? Украшают ли они что-нибудь? Украшение на человека. Я вообще думаю, ну, хоть на кого, в смысле, не интерьер. Интерьер ну, и мы, собака, или, или мы. И выйдет украшения. Ну, как бы я отношусь положительно, конечно. Вопрос был такой: Давай, <свят> повтори вопрос. <свят> я уже его... Что ты думаешь <свят> по поводу украшения? Для чего они нужны и какая у них задача? <свят> Я думала, что они положительно. Ну, это я в смысле, я думаю, их положительно. Да. Может быть, какая-то магическая какая-то составляющая. А украшения, как конечно, они нужны. они, устроили. Да, они нужны. Во-первых, как издревле, они очень, наверное, были для чего-то, там, типа магических отношений Я все-таки даже верю, может, даже в какой-то смысле иногда даже делаю мне вот украшения нужно чтобы их делать <г <ở> <г дальше grade. их судьба меня есть, волнует но меньше <sc -2> ну вот чисто мои я иногда все-таки мне кажется чем-то и даже мне это почему я это заметила мне это говорят что мои украшения чем-то заряжены и я их вроде как заряжать чем-то положительной энергией, и я думаю что есть такая у меня немножко и я стараюсь даже и, и думать, скажем так, Хороший. о хорошем, когда я их делаю, вот, чтобы они несли вот, добро тоже -то. Так, Какая у них задача? Есть ли у них вообще какая-то задача? Ну, если о задачах, ну, ну, вот для эзотерических у них есть прям прямая задача, что я они свет, несут. светские украшения? Вот. А если брать о светских, я думаю, у них есть какая-то все равно задача, может быть, даже характер ваши, подать. Ну, в смысле вот они, думаю, я передаю того человека, который они же убирают, когда покупают их, да, изделия. Они ну, какой-то человека преподносят тоже. То есть, есть не... какая-то некая расшифровка, расшифровка человека. Да, с мы Возможно, да. Мне кажется, должно быть это. Не знаю, как когда покупают люди. А вообще, ты носишь украшения сама-то? Я, я ношу, как говорит сапожники без опок, но я ношу совсем чуть-чуть. Ну, но я ношу чуть-чуть. На светские мероприятия я стараюсь одевать. Открыть те выставки? Да, их просто мало. А работа в них как-то не очень Полтора кольца, которые я ношу. Вот это всегда со тут самое простое. Просто. Как ты думаешь, будут выглядеть украшения через сто лет? Думаю, что они ну, будут обязательно, но просто превратятся во что-то такое интересное, связанное с технологиями будущего, чтобы можно было транслировать там, еще что Что у тебя сейчас самое прогрессивное, что ты знаешь? Роботы? Дроны? Интернет? Что-то там двигается, там летает вокруг тебя, что-то такое. У тебя вот есть уже запущенная <серия>, серия украшений. Ну, я их только, видишь, нарисовал. Так, ну и что? Ну вот я надеюсь, что будет какая-то вот будет технология придумана, чтобы это можно было и носить. И видеть. Хорошо бы. Вот. Итак, тут у нас близок конец. А вот ты сама из листы. Почему-то это умолчали, не говорили мы. Нет, не говорили, да. Я искал вот расскажи быт, вам и... что-нибудь про листу и калмыки откуда-то родом. Родом меня из Камыкии, города Листа, вот, ну, а что рассказать? Ну, что у тебя выставка там будет? А, ну да, ну то что-то... Вот, собираюсь сделать выставку весной, в марте. говоришь, что мы готовишь что выставку? Я готовлю выставку в Листе персональную, в Листе, в марте... Приезжайте, вдруг кто-нибудь будет пробегать. Я приеду. Приглашаю тебя. Обязательно. Так. Всех. Ну что ж, Саргана, вот мы дошли к концу. Значит, теперь мы будем делать так. Я нарисую эскиз для дерева. Может быть, несколько. И мы в дальнейших роликах будем разбираться, как это все делать в дереве. Вот. И еще будет несколько Хорошо. развлекательных... Видео про дерево от Цаганы. Ну, да. Будет. Пока. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на наши инстаграмы. Читайте описание к видео. Там все упоминания, то, о чем мы говорили, будут со ссылками. Можно посмотреть. Пока-пока. Так, мы начинаем еще одну серию роликов про дерево. Вернее, нет. Um...